Всем привет! Залез я тут в корзину предметов. Смотрите, золотая коробка с заданием. Интересно, что это. Сейчас переведу и все посмотрим. Так, сейчас самое интересное. Реально золотая коробка случайное задание содержит. Получить 3-ми достижения мозголом, играя в PvP с трехкратным прицелом 1000 кредитов. Что? В золотой коробки 1000 кредитов. Так, попробуем выполнить. Блин, если уж использовать трехкратник, по-любому за штурмовика придется играть. Взял для этого эмочку. Боевые перчатки тоже поставил, потому что с трехкратником отдача будет казаться еще больше. Хотя какая-то отдача может быть на эмочке, но все равно будет очень удобно стрелять по головам. Блин, реально не помню, когда я в последний раз катался с трехкратником, но надо попробовать. Наконец-то нашлась игра. Итак, что это у нас тут, карта Депо, я специально поставил такую карту, знаете, не самую большую, не самую маленькую. Да, если кто не знает, это одна из моих самых любимых карт, и здесь тоже приличные бывают, поэтому мозголом я практически сделал, но мне тогда три мозголома сделать, прикиньте. Так, я думаю, если у меня крышаки получаются, вероятно и мозголом будет рано или поздно, но пока что все обламывается. Кстати, вот оно самое рыбное место на этой карте. Если вы штурмовали снайпер, здесь можно четвертого ловить аж наверху и первый есть. Пробовал запускаться с беретой р 160 с такой золотой подзорной трубой играть. Крушитель получился, но на этом все и закончилось. Ставлю обратно М16 и запускаюсь уже на карту лес. Почему-то мне показалось, что возможности сделать мозголом именно здесь гораздо больше. И действительно, крушаки получались. Получались, но только до мозголома опять не доходило, нифига. То я косил, то еще что-нибудь. Вот сами прикиньте, во-первых, чтобы мозголом получился, надо чтобы повезло, причем офигенно. И четвертый не так поздно выходил. Да, вот сейчас бы вышибатель был, я... Разумеется, заглянул и на ангарчик, ведь не только же жаднее мясорубки это И, как я понял, с таким прицелом именно с ангара прикольнее будет шапки выцеливать. Пробовал с валом гонять, ставил трехкратник на него. Вроде как на троих хватает, но мало патронов из-за этого. Вновь взял М16. И по старой схеме, по головам, сделал вторым из голов. Я думаю, будет в тему показать вам награды из трех золотых коробочек за седьмой день, которые... у меня выпал МАК-7, вот буквально сегодня я открывал. Выпал печенье. кстати, в комментарии напишите, что выпадало вам. И, конечно, особая награда за 14 день хода в игру. Это Ханью Бейджер на 30 дней, плюс еще 10 знаков сверху. Блин, такая награда обычно дается за нового ранга, причем где-то 70+, плюс, а здесь из золотой коробки выпадает. И вот он тот самый третий мозголом уже с Фомасой решил с ним поиграть. После чего все-таки, перезайдя в игру еще раз, получаю такую коробочку и 1000 кредитов, выслан пин-код на почту.